Приветствуем вас на канале клиники Аллергомед. Сегодня представляем вам, аллерголога, быкову, Антонину Владимировну. Антонина Владимировна, кандидат медицинских наук, аллерголог. В 1974 году закончила первый Ленинградский медицинский институт имени Павлова. В 1984 году защитила диссертацию на звание кандидата медицинских наук, на тему лечения больных бронхиальной астмой и аутолизатом мокроты. Стаж в аллергологии более 30 лет. Специализации, терапия, аллергология, пульмонология. Научные интересы в сфере аллергологии, пульмонологии, терапии. Постоянный участник международных конференций в области пульмонологии и аллергологии. Опубликовано более 50 научных работ. Записаться к ней на прием онлайн, вы можете на нашем сайте, аллергомед.ру. Клиника Аллергомед ждет вас в городе Санкт-Петербург, Московский проспект 109.